Друзья, многие из вас уже знают, что у ZAN Online появился новый продукт мобильное приложение с одноименным названием. приложения уже представлены и еще будут запущены материалы о калмыцкой культуре, бытии, истории, о современных реалиях и интересных людях. Идея создания такого приложения возникла из огромного желания восстановить утраченное, сохранить свою национальную культуру, сделать ее достоянием наших потомков. Создание материалов осуществляется в тесном взаимодействии с Геннадием Корнеевым. В основе создания проекта лежит наш великий эпос Django. Подписка в приложении стоимость всего 200 рублей в месяц не только предоставляет вам доступ ко всей нашей базе драгоценных знаний и просто очень интересных видео, но и позволяет принять косвенное участие в их создании. То есть стать частью создания сундука неоценимых сокровищ. Стоимость подписки в 200 рублей – это тот необходимый минимум, который включает в себя оплату организации создания этой драгоценной кладези знаний собранных в одном месте. Это оплата труда, новых сотрудников, материалов и прочих нужд. Пока приложение для скачивания доступно только в системе iOS, однако в скором времени обязательно будет доступно и на платформе Android. Скачивайте приложение, оформляйте подписку и оставайтесь вместе с нами. С уважением, команда канала ЗАН.